Здравствуйте, друзья! С вами Наталья Пугачева, практикующий психолог, астролог, преподаватель китайской астрологии БАДЗИ. Мы продолжаем знакомить вас с техникой восстановления часа рождения или ректификации. Для восточного астролога восстановить час рождения значит вычислить, опираясь на события прошлого в час, когда из 12 животных китайского календаря родился человек удостовериться какая из двух часовок максимально резонирует с датами важных событий это довольно кропотливая работа и без глубоких знаний и опыта и опыта начинающему астрологу сделать это достаточно сложно поэтому мы приглашаем всех кому интересна эта тема кто хочет повысить свой профессиональный уровень на курс по восстановлению часа рождения где мы расскажем о обо всех тонкостях этой техники. И к концу курса вы сможете уже самостоятельно восстанавливать и проверять по событиям час рождения. А сегодня мы поговорим о том, что астролог предполагает увидеть в часовом столпе карты преуспевающего бизнесмена, если будет делать ему ректификацию. Ведь час – это не только дети, поездки, но еще и предпринимательство. В отличие, в отличие от карьеры, работы по найму, которую традиционно смотрят в столпе месяца, во внешнем тайчи. Так что же предпочтительно можно, там, может находиться в столпе часа? Во-первых, это, конечно, символ денег, богатства. И лучше, если богатство не прямое, а косое, то есть склонность к богатству. Это экстремальное божество дает человеку много харизмы, толкает на финансовые риски. Но для бизнеса это достаточно хорошее качество. Человек видит, где идут большие денежные потоки. У него могут быть взлеты и падения, но он уверен, что завтра все равно пойдет на взлет. Если не завтра, то послезавтра. Например, у Романа Абрамовича, российского предпринимателя-миллиардера, в часе карты мы видим непрямое богатство. Ген, которое в этом же столпе получает из своего полезного бога, янское дерево. Это зашитый в карту огромный денежный потенциал, приходящий через собственный бизнес. Очень часто в часовом столпе карты успешных предпринимателей имеется самая денежная символическая звезда – вознаграждение 10 небесных стволов. Звезда отвечает за процветание, финансовый успех, гонорары и вознаграждение за упорный труд. У Билла Гейтса, американского предпринимателя, одного из создателей компании Microsoft, звезда процветания как раз стоит в часовом столпе карты. Его господин Дня – Янская вода, рен и свинья, для него вознаграждение 10 небесных столов. Свинья здесь получает своего полезного бога, инский металл, который фильтрует янскую воду и делает ее чистой, практически минеральной. Это очень хороший показатель для ведения бизнеса. Еще одно указание на успешное предпринимательство – денежное хранилище в часовом столбе карты. Хранилище могилы или сокровищницы еще их называют, это четыре земляные ветви – дракон, собака, бык и казан. Чтобы определить, в каких ветвях хранятся и накапливаются ваши деньги, нужно сначала узнать, какой элемент, какая стихия представляет деньги для вашего элемента личности. А затем посмотреть на могилу для элемента денег. По таблице, которую вы видите на экране, легко найти свои денежные кубышки. Если ваш господин дня огонь, то ищите у себя в карте быка и собаку. Если ваш господин дня земля, то сокровищница для вас дракон и бык. Если ваш господин дня металл, то сокровищница коза и дракон. Если ваш господин дня вода, то ваши денежные хранилища собака и коза. Ну а если ваш господин Дня – дерево, то вам повезло больше других, потому что сокровищницы для вас будут э, все четыре земляные ветви. У Стива Джобса, американского предпринимателя, одного из оснований корпорации Apple, в часовом столпе стояла собака, его денежное хранилище. Поскольку его господин Дня – бин, а деньги для этого элемента личности – металл, Рядом с собакой э, в земных ветвях дня дракон, который с собакой сталкивается и периодически взламывает замки на этом сундуке с деньгами. Его кубышка в часовом столбе, столпе многообещающий денежный потенциал. В столбе часа у предпринимателя или бизнесмена может быть указание и народ деятельности, которым он занимается. Например, у певицы Мадонны в часовом столбе стоит кролик, стихия дерева. Профессии и занятия элемента дерева – это все, что связано с растениями, бумагой, воспитанием детей, творчеством, оказанием помощи и услуг. Это могут быть врачи, писатели, воспитатели, стлеры, артисты, художники, биологи, парик парикмахеры, дизайнеры. Так вот, немногие знают, что певица Мадонна еще и успешная детская писательница, заключившая договор с изданием «Пингвин Group на создание пяти иллюстрированных книг для детей в возрасте от 6 лет. По отзывам, по отзывам профессионалов, ее книги – это современная классика с мягким юмором, восхитительными сюжетами и великолепными иллюстрациями. Ее талант писательницы был высоко оценен во многих странах, и указание на этот вид бизнеса содержится в ее столпе карты, в ее часовом столпе карты. Тем более, что с ним в одном столпе и символ ее денег – инская земля Джин. В часовом столпе содержится еще много секретов, зная которые астрологу не составит труда сделать ректификацию. Всем этим профессиональным тон, тонкостям мы обучаемся на курсе восстановления часа рождения. Подписывайтесь на наш канал YouTube, подписывайтесь на, на наши соцсети, оставляйте свой e-mail в форме подписки для того, чтобы узнать первыми о начале э, как раз вот этих бесплатных мастер-классов. А на сегодня у меня все. С вами была Пугачева Наталья. И до новых встреч!